Уважаемые коллеги, читатели, добрый день! Как всегда, у нас суббота, 11 часов, и я вместе с вами, профессор Пучков, в прямом эфире. Для тех, кто присоединился к нам в первый раз, хочется два слова рассказать о себе. Я доктор наук, профессор работаю в Швейцарской университетской клинике, зовут меня Константин Викторович Пучков. Швейцарская университетская клиника у нас располагается в Москве, поэтому доехать легко, проблем здесь никаких нет. Записаться ко мне на консультацию или на оперативное вмешательство можно по телефону 8 985 222 10 87. Это моя помощница Ольга, можете ей рассказать всю проблему, и она запишет вас. Или обратиться ко мне напрямую сюда в личку в Инстаграм, в Контакт или в Телеграм. Или написать мне на мой личный электронный адрес пучков собака .ру. да эти вся Эта вся информация есть на всех соцсетях, есть на моем личном сайте. Вы можете и на сайт обращаться .к ру где есть подробное описание абсолютно всех заболеваний, которыми я занимаюсь, все методики операции, которые я провожу, и самое главное, все видео операции, они есть и в Телеграме, и в Инстаграме, и есть ВКонтакте, да то есть те операции, которую я делаю живая хирургия то есть можно всегда посмотреть непосредственно чем я занимаюсь я оперирую в гинекологии в хирургии в колоректальной хирургии в урологии в онкологии и немножко в пластической хирургии поэтому спектр операции обширный в основном это малоинвазивная оперативная мешать с которой я провожу через несколько проколов значит как всегда у нас сегодня нет какой-то одной тематики мы не уходим с вами в сторону потому что мне очень понравился с вами прошлый эфир где был около 70 вопросов за эфир, огромное большое количество, вот, и я думаю, что раз такая потребность есть непосредственно, как раз делиться вопросами ответами, вот, то я бы не стал, так сказать, расходовать время наше на какие-то водные данные, вот, и готов сразу отвечать на ваши вопросы, еще раз говорю, что желательно, чтобы они были по диагностике, по хирургическому лечению, как раз в направлении по гинекологии, по хирургии, по кофту, ректальной хирургии по онкологическим заболеваниям вот, поэтому давайте задавайте вопрос я сейчас здороваюсь со всеми вот все кто присоединились к нам и вот и еще раз поприветствую. Значит, Хочу поделиться с вами о том, что на прошлой неделе у нас закончился мастер-класс, который был, шел два дня по гинекологии, по малоинвазивной продвинутой гинекологии. Приехали гинекологи со всей страны. Вот, и мы проходили всевозможные вопросы лечения миомы матки, онкологических заболеваний в гинекологии, генитального пролапса, эндометриоза. Вот. И стоит отметить о том, что так сказать, много гинекологов, которые еще не знакомы с методиками, которые я применяю, хотя я провожу огромное количество мастер-классов, до 40 мастер-классов в год, и делюсь своими знаниями. И мне хотелось бы, конечно, чтобы как можно большое количество врачей эти методики осваивали, чтобы они применяли их на местах, и все пациенты, которые нуждаются, непосредственно в хирургической помощи да, в той, и в той, при тех или иных иных нозологических формах адекватно могли ее получать на местах у нас уже появился первый вопрос. Отлично. Может ли в раннем постоперационном периоде, после лапароскопической фондопликации, беспокоить нару? И все, далее прервалось. Видимо, нарушение чего-то, да, если можно, допишите письмо просто еще, потому что я всегда в письме вижу, по большому счету, всего 4-5 строчек. Поэтому или вы их два письма делаете подряд, а письмо от Марины. Вот. И я обязательно вам сейчас дам ответ. Нарушение, что если эвакуация из желудка выраженная может быть да, в данной ситуации, если есть проблемы с блуждающим нервом. А если у вас нарушение эвакуации из желудка на, на фоне гастростаза было до оперативного вмешательства, да, то, естественно, что это может и остаться после оперативного вмешательства по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Значит, вы дописали здесь нарушение глотания, тошнота. Значит, нарушение глотания – это так называемая дисфагия, да, то есть это нарушение прохождения пищи по пищеводу может быть связано с несколькими причинами. Первое, если у вас была снижена перистальтика пищевода до оперативного вмешательства, и вы ощущали это нарушение глотания, и оно не исчезло у вас, да, то это как раз связано с... Функции самого пищевода. Вот. Если у вас до оперативного вмешательства с глотанием было все хорошо, проблем не было вообще никаких, или вы перед оперативным вмешательством делали манометрию пищевода, которая говорила о том, что с перистальтиком у вас все в порядке, то, как правило, нарушение глотания развивается при фундапликации по низу ну, на 360 градусов. Да? То есть у нас создается абсолютный клапан между пищеводом и желудком, то есть тот клапан, которого в принципе физиологически нет у нас в этом месте. вот Это так называемая гиперфункция манжетки. И, естественно, чтобы пищеводу протолкнуть пищу вниз из пищеводов в желудок надо, необходимо больше усилия да, и вот это вот затруднение глотания как раз так сказать, возникает у пациентки особенно если исходно до оперативного вмешательства было например нарушение перистальтики пищевода, которое не было замечено врачом и не обращено внимание пациента на это вот, не было проведено манометрии да, и в результате этого, мы еще дополнительно делаем абсолютный клапан, который в пищевой день нет, и перистальтика авиала, естественно, что нарушается в данной ситуации глотание. Тут ситуации две. Значит, первое, А если это связано все-таки не с таким сжатием этой зоны и больше с послеоперационным отеком, то через месяц, два, три, как правило, эти явления дисфагии проходят. Вот. Если это все-таки действительно гиперфункция манжетки выраженная, да, то в этой ситуации необходимо на первом этапе сделать так называемую кардиодилатацию. Да, то есть под рентгеновским контролем вводится небольшой зондик в пищевод, раздувается манжетка, которая расширяет непосредственно место фундапликации в этом месте, чтобы облегчить, так сказать, прохождение пищи из пищевода в желудок. Если эти сеансы кардиотилатации не помогают и дисфагия, нарушение глотания выражено и остается там на протяжении 6-7 месяцев, может быть и год, и никакого улучшения не наступает, то в данной ситуации надо делать повторное оперативное вмешательство и фундапликацию по нисуну, которую на 360 градусов замыкает, переделывает, ее на В270, то есть делать не абсолютный, а относительный клапан физиологически которым в норме в данной ситуации есть. И именно эту операцию я выполняю, пропагандирую и изначально делаю сразу всем пациентам, чтобы вот этого осложнения в виде дисфагии после операционного периода не встречалось, так сказать, это вот видение этой проблемы. Значит, следующий вопрос. Как понять после лапароскопии герниопластики, что сетка могла подвернуться? Вот. Ну, в данной ситуации надо сделать, ну, во-первых, определяется это клинически. С одной стороны, да, то есть мы можем видеть, то есть есть рецидив или нет рецидива, то есть, как правило, какое-то подворачивание сетки, особенно если касается паховой области, вот, то есть это говорит о том, что под нее может подорнуть опять горжевой мешок, возникнуть рецидив, Грыжи и пациент ощущает, начинает ощущать опять выпячивание в этой зоне. И мы должны понять, что в данной ситуации произошло: миграция сетки смещения да, из этой зоны, отверстие, где мы закрывали сетчатым имплантом, или действительно подворачивание сетчатого импланта с открытием какой-то щели, в которую, так сказать, этот грыжевой мешок вышел. В этой ситуации помогает МРТ. Значит, надо сделать магнитно-резонансную томографию. Просто надо аппарат хороший взять, полтора и выше, да, и в этой ситуации можно четко увидеть а, сетку, как она стоит, какая она в данной ситуации есть. Если а, есть а, данные за рецидив, то в этой ситуации только лапароскопия, повторное оперативное вмешательство может а, так сказать, исправить эту ситуацию. Какой мазью можно мазать постоперационный рубец? Колококорд, то есть это мази, которые улучшают заживление в этой зоне, калакокорд, вот, и обеспечивают отсутствие непосредственно килоидного рубца в этой зоне. У меня вопрос не хирурга, к врачу. Как вы работаете с пациентом, который очень боится операции, которая ему показана? Ну, видимо, так, да? Я стараюсь объяснить в данной ситуации пациенту о том, что ему необходимо оперативное вмешательство. И вот, потому что если мы не беседуем с пациентом и не, так сказать, условно говоря, оказываемся в одной лодке, да, на одном берегу, как угодно это можно ответить. Да, то есть мы должны бороться с болезнью вместе, да, помогает что то есть спокойно нужно объяснить и рассказать о проблеме. Вот. Я всегда применяю анатомические все особенности, какой-то проблемы, которую у пациента есть. Далее так сказать, молежже у меня огромное количество на которых я показываю, да. то есть прежде всего пациент должен понять, что за проблемы у него есть, какой у него диагноз. Объяснить пути решения этой проблемы, то есть существуют ли консервативные пути решения проблемы, то есть какие-то медикаментозные, физиолечения или еще что-то. Или если они не существуют, или они не приносят никакого эффекта, то в данной ситуации только хирургическое лечение может помочь пациенту в данной ситуации выздороветь. Да? То есть ты объясняешь варианты возможного хирургического лечения, их может быть... Тоже несколько, которые ведут к разным результатам, да, ну или, скажем, там с разной степенью эффективности воздействуют на проблему. Вот. И в этой ситуации опять ты пациенту объясняешь и рассказываешь, какие виды оперативных вмешательств в данной ситуации могут быть, вот. а чем они страшны, какие виды осложнений есть, да, сказать, какой вид анестезии применяется при том ином виде оперативного вмешательства, исходя из его организма, статуса сопутствующих заболеваний, что у него есть со стороны дыхательной системы, сердечное распространение его болезни как таковой самовой, да, то есть я подвожу к тому, что пациент сам принимал решение об оперативном вмешательстве, он хотел этого и желал. Уговорить, как правило, пациента сложно, вот, и не надо этого делать, потому что, ну, если это тут только какое-то онкологическое заболевание, которое требует немедленного оперативного вмешательства да, и промедление в данной ситуации это будет ухудшение как бы его состояния, перехода в другую стадию где помочь ему порой уже хирургически будет крайне сложно да. во всех остальных случаях, если мы говорим о плановой хирургии, вот, то это все-таки самостоятельное принятие решений, потому что это его жизнь как правило люди все взрослые, я не работаю в детской хирургии, только с 18 лет вот, и как бы человек должен осознанно принять решение, да, но ты для этого ему должен все объяснить, показать, рассказать, да, и каким-то образом дать время подумать еще, да, так сказать, не говорить о том, что он немедленно обязан там ответить, да, дать ему для этого время, день, два, три, четыре, пять, посоветовать с родственникам сходить еще на консультацию какому-то врачу, да, не обязательно эта консультация окажется продуктивной, а наоборот может быть деструктивной, да, то есть кто-то будет отговаривать от оперативного вмешательства, но, тем не менее, я всегда стою на том, что так сказать, решение должно быть 100% принято самим пациентом и в идеале пациент должен попросить Врача помочь ему, да, то есть нужно все подводить именно вот к этому. Не врач настаивает, ни в коем случае не говорить, какие все дураки, кругом врачи, вот, а ты один умный, вот, да, и это самое, какой пациент дурак у нас, да, а ты там умный. То есть ни в коем случае вы разговариваете абсолютно на равных, просто ты чуть-чуть как врач больше знаешь, чем пациент, и стараешься ему это рассказать и объяснить. Дальше выбор за ним, и твоя как врача-хирурга цель – прекрасно, великолепно исполнить оперативное вмешательство, которое будет результативным и будет приводить к минимальному количеству осложнений. Вот как я вижу общение врача с пациентом перед оперативным вмешательством. Если ему надо эмоционально помочь, да, для этого есть у нас и анестезиологи, которые расскажут и объяснят анестезию, плюс фарм фармакологически поддержать пациента, да, чтобы у него, так сказать, стрессорные какие-то определенные вещи снять. У нас, например, в клинике есть психолог хороший, который может, тоже побеседовать с пациентом правильно, да, и объяснить нужность, целесообразности, какие-то вот эти тормоза в голове определенные у него снять, чтобы пациент обрел уверенность. Но в любом случае, выходя из кабинета врача, пациент должен быть более уверенным, чем заходя к нему, в том, что результат оперативного лечения будет хороший. То есть вот это очень-очень в данной ситуации важно. Так, идем дальше. Я сейчас начал отвечать ВКонтакте, здесь просто первые люди сегодня более активные стали. Значит, могут ли яичники увеличиваться и уменьшаться по результатам УЗИ с разницей в 2 месяца? На УЗИ патологии нет, но один меньше, второй больше. Но это, видимо, связано с аппаратами, с разными с линиями замеры, то есть это первое, да. Второе, может быть, это связано и с днем Цикла, да, то есть где-то фолликулы больше, где-то меньше в какую фазу овуляция была в одном или втором яичнике, да, то здесь вполне реально это может быть. Не идет же у нас речь об увеличении в 3-4 раза, да, без патологии, да, речь идет наверняка о небольшом увеличении, там, скажем, на пол сантиметра, на сантиметр. То есть здесь это как вариант в форме, проблем здесь никаких нет. Значит, я вам написала ВКонтакте, Могли бы вы мне ответить на сообщение? Заранее благодарна. Конечно, я вам отвечу в это самое ВКонтакте. Я вчера подобрал все свои долги. Вот, если вы писали поздно вечером, вчера или сегодня утром? Обязательно вам отвечу. Не волнуйтесь. Была резекция кишечника в трех местах, в четвертом месте киста стому ставить не стали. Подскажите, на какой день можно вводить пищу, не разойдется ли шов. Мы, мы, как правило, начинаем кормить на 4 пятый день легкую пищу, которая не содержит вещества, которые вызывают брожение, избыточные газообразования. Это легкая пища. Бульон специальная питательной смеси, которая у нас есть, протертые супы. Вот, не надо ничего жареного, жирного, а ни в коем случае свежих овощей, фруктов. И не надо цельного молока, только кисломолочные продукты. То есть это можно все есть. Могут ли звуковые волны больших частот вызывать ослабление при грибчурном отверстии диафрагмы? Но ну, это, скорее всего, не ослабление, а просто ощущение в груди нехорошее возникает у людей вот, при всевозможных, всевозможных это самое, воздействиях звуковых волн, там и низких, и высоких. Но на сфинктер, как таковой, я, например, не Встречал какого-либо воздействия звуковых волн. Если гинеколог в плановой диспансеризации не увидела вовремя, только после кровотечения у другого специалиста выяснилось. вот Все, у меня далее письмо окончилось. Ирина, да, то есть продолжайте дальше. Значит, у меня закончилось что, что уж и все в этом плане, да. Пишите. значит Я пока перехожу в Инстаграм, смотрю, что у нас здесь. Если у нас здоровый со всеми, кто присоединился к нам. О, сегодня у нас контакт более активный, чем Инстаграм. Обычно Инстаграм вопросами засыпает. Сегодня ВКонтакте уже вопросов, наверное, сколько? Двенадцать было. Ударили один яичник пограничную опухоль, затем второй. Анализы хорошие. Что бы вы посоветовали дальше? Только динамическое наблюдение, МРТ раз в год, вот и все. Больше в данной ситуации ничего не надо делать. Так, Ирина Степановна продолжается. Третья стадия онкологии, неоперабельная. А какой ко мне вопрос? Значит, то, что на диспансеризации прозевали онкологию, да, так сказать, но это вопрос к тем врачам, которые вас обследовали и смотрели, да, то есть какие методы исследований вы в данной ситуации делали, то есть как бы в данной ситуации комменты, они, ну, мои, неуместные, да, так сказать, и я вам здесь что смогу ответить, что так у вас получилось, да, так, дальше двигаемся. Значит, у нас есть вопросы в Инстаграме. По МРТ-снимкам эндометриоз не показывает. Симптомы эндометриоза есть. Боли в полости живота, они имеют ноги, болят бедра. Врачи заставили пить гормон. Пью уже 4 месяца. Пить гормон не хочу, как в данной ситуации быть. А у вас вообще никаких проявлений эндометриоза нет, да, вы мне можете написать, и скорее всего, что вы мне писали, потому что у меня какое-то очень знакомое письмо вот это, вот, а если у вас есть проявление адена, миоза, да, и вы ощущаете, можно в данной ситуации поставить гормональную спираль Мирена, да, и не проводить оперативную вмешательство, если все-таки есть выраженный болевой синдром, и вы, например, применяете гормональную терапию, скорее всего, визану назначили вам и нет никакого эффекта, то надо сделать диагностическую лапароскопию и посмотреть, что у вас в животе. Но в принципе, болевой синдром, особенно который вы описываете, с вовлечением ног да, и адер, то есть, как правило, все-таки больше характерен для нев... неврологической какой-то симптоматики, не для эндометриоза, хотя и при нем может это быть. Но в данной ситуации, если мы говорим о хронической тазовой боли, то нужно делать следующий алгоритм, да, я эфир сохраню, вы можете потом это промотать, и посмотреть, можете записать прямо сейчас, то есть, что нужно прежде всего сделать, это МРТ, позвоночника поясничного, то есть, нужно посмотреть, есть ли проблемы там или нет, второе, это надо обязательно сделать физиологию тазовых нервов, да, посмотреть нейропатии, пудентальных нервов есть или нет, потому что то, что вы описываете, то есть, как правило, это как раз характерно именно для этой а, ситуации, вот, следующее надо сделать обязательно, и МРТ вы сделали, а, таз УЗИ вы сделали, вот, и а, значит, следующее обязательно надо сделать колоноскопию, и, вот, и обязательно посетить невролога, да? желательно еще а, так сказать, сходить с костью пату и посмотреть, что у вас с тазом, да? есть ли перекос какой-то или нет, бывает а, спазм мышц. Которые окружают позвоночник в этой зоне Они ущемляют нет, нет, нервные окончания Те вызывают болевой синдром Болевой синдром увеличивается а -а Азм Еще больше ущемления да, Такой создается порочный круг определенный И так сказать, человек замыкается в нем да, Поэтому по клубочку нужно обязательно там Это самое раз опирать эту ситуацию и выяснять, что в данной ситуации может приводить к болевому синдрому. То есть не всегда это эндометриоз, чтобы у вас было понимание. Двигаемся дальше. Здороваюсь со всеми дальше, кто присоединился в инстаграме. Расскажите об операции цистоцели. Как по сложности это операция. Третья стадия опущения. Ну, во-первых, цистоцели редко а, все-таки встречается изолированно. То есть, как, правда, как правило, есть и рактоцели, то есть опущение и выпадение прямой кишки в данной ситуации из задней стенки влагалища. То есть, как правило, есть апекальный пролапс то есть и шейка выходит еще параллельно, смещается с его место и может опускаться там, на сантиметр 2-3-4-5, да, вплоть до выхода из половой щели. То есть, если мы говорим об комбинированной вот этой проблеме, то есть она в 90% случаев все-таки встречается вся в комплексе, то надо делать сразу все оперативное вмешательство. Можете зайти ко мне в эфиры, в прямые в список, там их больше 70, да, и там несколько прямых эфиров было посвящено непосредственно опущению и выпадению стенополагалища и генитальному пролапсу. Где Подробно со снимками, со всеми там фотографиями, со схемами. Рассказываю, какие проблемы возникают, в результате чего они возникают, какие методы коррекции оперативного вмешательства есть и как я это делаю. Да. Если есть клиническая картина, понятно, что это цистоцелия нужно оперировать обязательно. Вот при этом надо обязательно сделать КУДИ, комплексное уродинамическое исследование, перед оперативным вмешательством, чтобы понять, что у нас с мочевым пузырем. И это, значит, если еще какие-то жалобы есть, неудержание мочи или наоборот, задержка моей мочи или стрессовые недержание мочи, да, чтобы понять вид и характер оперативных шеств. Если есть изолированные цели вот только прямо одно, оно, что бывает крайне редко, да, то здесь, по большому счету, это несложное оперативное вмешательство, если нет никаких проблем с работой мочевого пузыря, да, то есть иссякается избыток слизистой, который выпадает, а мочевой пузырь ставится на, месте, на место, ушивается фасция мочевого пузыря и накладывается косметический шов на переднюю стеночку влагалища. То есть снаружи никаких швов нет, все швы внутренние, они рассасываются, мы применяем хорошие синтетические американские нити, которые рассасываются за 40-50 дней, то есть не надо туда заходить, снимать их. И в данной ситуации, если это первичная то, то, то, -то цели, не рецидив, вот, то никакого сетчатого импланта в данной ситуации ставить не надо, это не обязательно. Эффект от оперативного мешка составляет примерно 97%. Процентов. Поэтому, если вы живете недалеко, можете прийти ко мне на консультацию. Я посмотрю вас, и мы определимся. Если вы живете далеко, можете прислать мне свой осмотр э, гинеколога, УЗИ, органов малого таза. Я вам дам развернутый ответ в данной ситуации. Да, сколько чего стоит, что можно в данной ситуации сделать. То есть, как, как бы все будет понятно и ясно. Двигаемся дальше. При раке матки сто 100% результат э, нет рецидива при ремиссии. Не очень понятен мне вопрос. Это Пулина, или, а, Пулина Света. Вот, немножко... Сформулируйте мне его по-иному, да, то есть, если было какое-то оперативное вмешательство, и вы хотите узнать, есть ли рецидив или нет, или перед оперативным вмешательством, насколько цитология говорит о, так сказать, проблеме, есть она или нет, да? то есть, вы уточните мне, то есть, характер своего вопроса, я обязательно на него отвечу, двигаемся дальше. Сфазмолитики во время критических дней могут помочь в профилактике эндометриоза или нет? Нет, не помогают. То есть они снимают болевой синдром, они помогают в плане спазма. Ну, можно опосредованно как бы думать о том, что спазма, Пазмолитики, так сказать, расширят немножко шейку или уберут спазм с шейки матки, да, и менструальная кровь будет более легко вытекать из полости матки и меньше ее будет забрасываться в брюшную полость. Да, если такой вот механизм себе представить, то, да, в данной ситуации, может быть, это окажет определенный эффект, да, но надеяться, что вы их пьете и обязательно, так сказать, это будет профилактировать наступление Эндометриоза, то есть в данной ситуации нет. Удобных вещей я не встречал ни в, ни в литературе, ни на конгрессах зарубежных, ни в своей практике. Но какая-то, я думаю, что в этом есть доля определенная, ну, условно говоря, какой-то вероятности, да, что риски могут быть снижены в данной ситуации. Болит внизу живота после лечения рака первой э, стадии 3, прооперирован мазок хороший на сетологию, а болит, врач сказал, что это кишки, может К КТ. Ну, примерно вопрос понятен, значит, лучше сделать не КТ, надо сделать МРТ в данной ситуации, да, и, э, так сказать, понимание будет. Я понимаю, что ацетологию с взяли, то есть там все в порядке, есть болевой синдром. Сделайте еще колоноскопию, как я говорил, что болеть может много чего в данной ситуации, особенно после оперативного вмешательства. Да, прежде всего, мы исключаем рецидив в этой зоне, да, на МРТ с контрастом будет все понятно. Колоноскопию посмотрим, что у нас с кишкой творится. Прямой, обязательно вас надо смотреть в кресле, надо делать УЗИ брюшной полости и Почек, да, то есть в данной ситуации проблем может быть всяких, разных много, что может приводить к болевому синдрому в животе. Четвертый стадий эндометриоза, сечение труб, назначили три месяца дефеля, два года вязану. Стоит ли сидеть на гормонах? Ну, в данной ситуации, если у вас эндометриоз весь удалили убрали, потому что... А четвертая стадия – это, как правило, все-таки поражение кишки вот, или каких-то окружающих органов. То есть это серьезный эндометриоз, который надо правильно прооперировать. То есть если у вас все удалили, то достаточно 3 месяца диф, диф, но вот, ну, Можно там год визаны, да но, как правило, мы до 6 месяцев применяем дифирелин и больше гормонов никаких не мы, мы даем пациенту. Вот, если у вас не удалили все, то есть у вас какие-то гендометриоза оставились то с одной стороны доктора пытаются заглушить это гормональными средствами да но как правило это не не приводит к хорошему эффекту во время приема гормонов все будет хорошо но как только таскать их убрать то есть эндометриоз будет клинически проявляться опять и очень сильно поэтому здесь все зависит от объем оперативных средств. можете мне Прислать на мою электронку Пучков КВ Собака описание протокола оперативного вмешательства и те исследования, которые вам делали до оперативного вмешательства и то, что делали после оперативного вмешательства, чтобы оценить само... Состояние. Два яичника припаяны, правый к матке, левый кишечник. Что делать? В этой ситуации, если есть клиническая картина, вас что-то беспокоит, есть болевой синдром или есть бесплодие, да, то нужно делать лапароскопию, рассекать все спайки, выделять яичники, так называемый аварии лизис делать. Часто это все сопровождается эндометриозом. Надо очередите эндометриоидные иссекать, убирать вот, и приводить все в порядок. То есть вашу анатомию можно и нужно в данной ситуации восстановить. Так, двигаемся дальше, дальше, дальше. А, про цитологию вопрос был, когда ее берут, то это 100% результат, что нет, рецидива. Но ну, не 100%, но 99%, да, то есть в данной ситуации, если какие-то сомнения есть, то есть нужно обязательно повторить ее, да. Цитология показывает у нас... Случивающиеся клетки со слизистой оболочки В данной ситуации культи вашего влагалища да, Непосредственно рецидив в самой стенке да, Или снаружи на шве Я имею в виду внутри живота Но снаружи шва То есть это все исследование делает, показывает МРТ с контрастом То есть они обязательно, их нужно делать два Только на цитологию надеяться не надо Так, двигаемся Дальше так, Спасибо огромное, напишу вам письмо, прекрасно. Так, здесь мы ответили, переходим опять в контакт, значит, смотрим. У нас сегодня тут тоже аудитория очень активная. Сейчас двигаемся дальше, сейчас я возвращаюсь просто назад. Надо ли удалять дивертикул желудка 2 на 2 сантиметра с перепроцессом? Надо обязательно удалять, если перепроцесс. Процесс есть, это говорит о том, что стенка его тонкая, вот, и воспалительные изменения переходят на окружающие органы. И в этой ситуации всегда есть риски развития, перфорации этого места с развитием острого живота, перитонита да, и определенных осложнений. Поэтому лучше сделать планово оперативное вмешательство. Я это делаю лапароскопически через несколько проколов. вот Иссекается это образование из самого желудка. вот Будет хороший, ровненький, тоненький механический шов, и все очень быстро реабилитируйтесь, восстановитесь, забудете об этой проблеме и будете жить обычным образом жизни. Удалены все женские органы, нужна ли гормонотерапия? Если вам удаляли в молодом возрасте и у вас есть проявление климакса и вам убрали, так сказать, не из-за онкологии, то в данной ситуации надо применять ЗГТ заместительную гормональную. Терапии. Если вам убрали эти органы уже во время климакса, вот, то этого делать не надо. Да? Если вам, у вас э, операция была по поводу онкологии, то ЗГТ противопоказано в данной ситуации. А, Опасно ли пограничная опухоль, если она уже удалена? Если она удалена, то риски развития рецидива в данной ситуации они минимальны. Назначаете ли вы гормональную терапию после удаления эндометриоза брюшной полости не в матке? Да, примерно в 60% случаев мы назначаем, я уже говорил об этом, назначаем дифирелин от 3 до 6 месяцев, но не всем пациентам. Все и нужно исходить непосредственно из локальной ситуации, да, возраст пациентки. Репродуктивные планы, распространение эндометриоза, как мы его удалили, убрали, есть аденомиоз или нет. То есть много-много всевозможных факторов. Я вам сейчас вот так ответить конкретно по гормонотерапии не смогу. Даже если вы мне пришлете письмо. Гормоны назначаются, корректируются, отменяются только на очной консультации, непосредственно, так сказать, глядя пациента, осматривая, его и проводя дополнительные методы обследования. Если у вас терапию какую-то надо скорректировать, и вы не готовы ко мне приехать, лучше обратиться к оперирующему хирургу. Так, скажите, пожалуйста, тянущую боли после модифицированной гистрактомии про кишейки матки, стадия 1Б1. Матка внизу живота в культе. Но мы примерно на эту тему говорили, что надо исключать всевозможные причины болевого синдрома. Прежде всего, это рецидив. Второе, делали вам лучевую терапию или нет, могут быть и лучевые спайки и рубцы в этой зоне. Может быть спаечный процесс после самого оперативного вмешательства. Могут быть абсолютно проблемы иные, которые приводят к болевому синдрому, да, то есть это мочевой пузырь, это проблема в прямой кишке, поэтому надо обязательно делать УЗИ брюшной полости, почек, колоноскопию, малый таз, смотреть на кресле вас, да, и определяться, да, то есть это абсолютно не скажешь на прямом эфире однозначно. Есть грыжа, еще одно отверстие диафрагмы второй степени, присутствует и пупочной грыжи. не помешает ли на проведение операции пупочной грыжа? Нет, не помешает, вот. но а единственное, что если она огромная, большая пупочная грыжа и надо делать одновременно ее пластику, то хотелось бы а, так сказать, применять бандаж, который удерживает брюшную стенку, а бандаж будет противо? показан в послеоперационном периоде при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, потому что он увеличивает давление в брюшной полости и будет провоцировать риск развития рецидива грыжи пищеводного отверстия. То есть, если она маленькая, да, там сантиметр-два, проблем никаких нет, коррекцию ее сделать, но если она 5 шесть, семь сантиметров в диаметре, то лучше это делать, так сказать, ну, раз, раз, раз, разнести в разное время. Да? То есть вначале сделать одно отверстие, диафрагмы, потом заниматься грыжей на брюшной стенке. Вот. Ну, вот Кто-то говорит о том, что и он пополнит ряды хирургов. Я очень рад. Мне очень хочется, чтобы вы стали. Альберт Владимиров, да, хорошим хирургом. Но ну, здесь ставят аденомиоз диффузный. Год назад делали операцию по сечению спайка очагов эндометриоза. Лечит ли аденомиоз и, как, и каковы шансы на рождение ребенка, видимо, да? Вот, а значит, лечить его нужно, если есть какие-то клинические жалобы, болевой синдром, кровотечение и прочее. То есть, если никаких клинических проявлений нет, если у вас эндометриоз весь убрали, трубы проходимы, со спермой супругой все хорошо, делали гистроскопию, все хорошо с полостью, матки, то в этой ситуации надо заниматься беременностью. все, То есть, как правило, после оперативного вмешательства по поводу эндометриоза беременность наступает ну, где-то там от года до двух, то есть как раз у вас то время, когда нужно этой беременности заниматься. Если какие-либо проблемы перечислены, есть с трубами, со спермой, со вот, то в этой ситуации надо идти на ИКО, вариантов никаких нет. Если есть клиническая картина, о которой я говорил, то можно его полечить, поставить гормональную спираль, Мирена на полгода-год, да, посмотреть, снизится его проявление, удалить ее и заниматься беременностью. А, а, значит, проводилось лечение поликистоз яичника, дали заключение с результатами анализа на онкомаркеров все 125 и 97 Лечение не назначили, сказали, что через месяц сделать УЗИ, да? но скорее всего, что это, наверное, все-таки эндометриоз, мне Хотелось бы в это верить, да? то есть обязательно надо онко-маркера пересдать, плюс сдать не один, а несколько то есть по раку яичника, да, чтобы посмотреть в совокупности, есть ли изменения в данной ситуации или нет. Если есть какие-то сомнения вот, на УЗИ, где-то, в области яичников, да, то лучше не ждать там следующего цикла сделать а, МРТ с контрастом и будет понятно и ясно, копит контрастное вещество или нет, какие-то образования или увеличенные ящики, если они есть а, в брюшной полости, да, и в этой ситуации можно уже будет более четко говорить, то есть есть ли проблема онкологического характера, или все-таки это повышение онкомаркера связано с эндометриозом, который может быть как наружным, так и при аденомиозе. У меня герб и хиатальная грыжа особо не беспокоит. Бывают и сжоги нечасто. Как понять, нужно ли оперировать или нет? В данной надо, если нет практически у вас клинической картины, то, о чем вы говорите, нужно опираться на состояние пищевода. То есть, если на гастроскопии пищевод у вас неизмененный, то есть лизисты розовые, блестящие, вообще ничего не надо делать. Вот, если там есть какие-то легкие воспалительные изменения, то можно проводить коротким курсом противоспалительную терапию с гастроэнтерологом, да, и продолжать наблюдаться и жить. Вот, если у вас есть какие-то осложнения в виде пищевода, барета или дисплазии в этой зоне, да, то нужно обязательно делать оперативное вмешательство, устранять эту грыжу, потому, потому, потому, потому что эти рефлюксы могут в конечном итоге приводить к раку пищевода, то есть если есть какие-то осложнения. Поэтому говорю о том, что если никаких проблем на пищеводе нет, спокойно наблюдайте за этой ситуацией и живите обычным образом жизни. Дай вам Бог здоровья за ваши эфиры. Благодарю вас. Значит, еще раз, вот опять же, Анжелика пишет мне про боли в животе и прочие все эти вещи. Мне очень сложно. Вы мне просите, посоветуйте мне, что я смогу вам на прямом эфире посоветовать. У вас болит живот после оперативного мишениства. Могу вам дать совет. Приезжайте ко мне на консультацию. Мы обязательно я приложу максимум усилий, чтобы разобраться с вашей ситуацией. Вот. Или хотя бы соберите в кучу все свои обследования, все выписки и прочие вещи, и пришлите мне на электронку. Да? Хотя не факт, что можно процентов высказать по этой ситуации Или обратитесь к своему оперирующему хирургу Который посмотрит обязательно вас да, И далее вы примете решение В какую сторону двигаться Но сложные вопросы по болевым синдромам Постоперационного периода На прямом эфире я ответить не смогу Будьте благоразумными вот, И немножко с каким-то пониманием О том, что я не экстрансенс И по, по вашим буквам Диагноз не ставлю И ни в коем случае не говорю В какую сторону вам нужно Обязательно двигаться, какие назначения сделать. Выполняете ли вы операции по проктологии? Да, выполняю, поэтому можете прислать мне на мой личный электронный адрес описание своей проблемы, данные обследования, и я вам дам самый конкретный ответ. Еще раз напоминаю свой электронный адрес пучковка.всобака.мейл.ру или сюда в личку, пишите вконтакте, в инстаграм или в телеграм. Так, постоянные боли внизу живота и поясницы, у меня эндометриоз и проблемы с кишечем. Как можно попасть к вам и записаться на обследование? Пожалуйста, пишите мне сюда в личку, обязательно присылайте свой телефон, моя помощница Ольга вам перезвонит и запишет вас на консультацию. Вот. Или пишите мне на мой личный электронный адрес Пучков КВ, или сразу позвоните ей, Ольге, ее телефон 8 222 1087 985-222-1087. Зовут Ольга, и она запишет вас ко мне на консультацию и при необходимости на все обследования. После лапароскопической герниопластики двухсторонних паховых грыж онемело передняя поверхность правой ноги. Хирурги заверили, что это пройдет. Но если это какой-то ближайший послеоперационный период, месяц-два, да, то в данной ситуации да, есть вероятность, что это все уйдет. То есть там проходит нерв, который иннервирует как раз этот участок на бедре. И если там, условно говоря, травмируется, он ущемляется или пересекается во время оперативного мышления, эти явления могут в данной ситуации быть. То есть, как правило, это все проходит, потому что это не главный ствол какой-то, да то есть как бы быстро прорастает волокнами соответствующими еще, эти все явления уходят. Поэтому я думаю, что все... Пройдет в данной ситуации у вас. А, так. Дальше. Есть а, грыжи печетного отверстия диафрагмы второй степени. Есть смысл операции. Гастронтрол Мойска сказал, что больше 5 килограмм поднимать не, не надо. Да, ну поднимать... Можно больше пяти килограмм, понятно, что не надо приседать со штангой, потому что грыжа будет увеличиваться в данной ситуации у вас. Значит, определяет следующим образом, нужно делать оперативное вмешательство или нет. Повторяюсь к ответу на прошлое письмо. Если есть клиническая картина, изжога, боли и прочее, она беспокоит вас. И медикаментозная терапия, которую вы применяете, не дает эффекта, это является показанием к оперативному вмешательству. Если есть клиническая картина и тем более изменений в пищеводе при гастроскопии, вот, то, конечно, нужно делать оперативное вмешательство. Если у нас есть осложнение в виде пищевода барета, то даже в отсутствии клинической картины нужно делать оперативное вмешательство, потому что риски развития рака пищевода крайне высоки. Вы мне можете, Юрий, выслать на мой личный электронный адрес свою гастроскопию и рентген, описать жалобы, я дам вам развернутый ответ и при необходимости помогу вам. Хорошо, что вы есть, спасибо за помощь, вот, только слушаю, пока все понятно. Спасибо, все ясно. Так, значит, по контакту мы ответили на все вопросы, которые у вас есть, двигаемся дальше в Инстаграм, возвращаемся обратно, возвращаемся в Инстаграм. Сегодня у нас... Инстаграм в отстающих, вот так сказать, вконтакте огромное количество вопросов, вот, а здесь обычно наоборот. Я очень рад, что вконтакте вопросов возникает уже много, аудитория становится более активная, вот. Я очень рад, что мы с вами хорошо работаем. Так, двигаемся. Я просто листаю дальше, двигаюсь, двигаюсь, что это самое, чтобы не пропустить. Вернулся назад, чтобы не пропустить вопросы которые вы мне задали. Здороваюсь со всеми, кто к нам присоединился дальше еще в Инстаграме. Так, идем, идем, идем. Что такое светло-клеточный компонент гистологии? Как понять? У меня стоит Т1АГ3. Вот Это просто вид опухоли. Вот, ничего в данной ситуации более. То есть нужно просто... Смотреть и от вида опухоли они, так сказать, есть больше или меньше показаний к операции, есть разные виды химиотерапии. Да, все, как правило, это определяется иммуногистохимическими исследованиями, так называемые ИГХ. То есть при раке это нужно обязательно задавать и делать. вот И далее уже определяться. Да. Так, насколько достоверны онкомаркеры? То толстого кишечника, ну, примерно процентов 20, наверное, в данной ситуации. То есть это скрининг методика, которая позволяет обратить внимание, если эти онкомаркеры повышены, то в данной ситуации надо обязательно сделать гастроколоноскопию для исключения рака кишки. Вот. Вместо колмоскопии можно онкомаркеры или нет? Нет. Конечно, колоноскопия – это, ну, по крайней мере, 99,9% исключения онкологии, а онкомаркера, как я говорил, всего процентов 20. Поэтому не подойдет. Причем онкомаркер, он реагирует только уже при раке кишки. Да, у нас есть огромное количество полипов с гиперпластическими вещами, то есть явно предракового характера, где он, как маркеры, будут отрицательны. Если этот полип не удалить, будет рак. А так его удалили, так сказать, на ранней стадии, все, и избежали рака кишки. Скоро будете в Карачаево-Черкесской республике. Что будет? На консультацию попасть можно к вам будет или нет? Значит, да, я планирую туда приезжать в ноябре месяце, вот, проводить там мастер-класс, вот, это не моя консультация, это не какой-то там платный прием и оперативное вмешательство, это обучение врачей, то есть я буду проводить оперативное вмешательство, читать лекции, вот, но никакого приема вести там или платных оперативных вмешательств у меня не будет, поэтому если есть проблемы, то приезжайте ко мне сюда. Фиброаденома груди на протяжении многих лет размер не меняется, нужно удалять или нет. В данной ситуации надо сделать свежую маммографию, надо сделать свежие УЗИ. Вот, если вам дело, если там образование приличное, оптимально функцию сделать в данной ситуации, иметь гистологические исследования, и на основании этого уже сделать вывод, нужно делать оперативное вмешательство или нет. Есть, по большому счету, хотя бы два первых исследования нужно делать, маммография и УЗИ, прислать мне на мой личный электронный адрес, указать возраст свой. Вот я вам дам развернутый ответ, нужно куда-то двигаться или нет. Далее, в сторону более инвазивных методик обследования, чтобы понимать, нужно делать вам оперативное вмешательство или нет. Сколько стоит рентген пищевода и желудка с барием? Позвоните моей помощнице Ольге 8985-222-1087. 8 9 8 5 2 10 8 7 Она ответит на все финансовые вопросы, сколько чего стоит. Если все вас устроит, она может записать вас на это исследование. Вы пройдете это исследование, захотите прийти ко мне на консультацию. Сразу можно будет пройти и мою консультацию. То есть, как бы, у вас будет полное понимание о вашей проблеме, куда двигаться дальше. В Инстаграме мы закончили, ВКонтакте появились у нас вопросы или нет, появились. Значит, сейчас, сейчас. А, нет, все, тут тоже вопросов больше нет. Что у нас еще дальше? Я очень рад, что огромное количество вопросов было. По идее, прямой эфир у нас подходит к концу. Я уже беспрерывно 50 минут отвечаю на ваши вопросы. Я очень рад, что мы сегодня опять были очень активны. И я так смотрю, вопрос это и по онкологии, и по гастроэнтерологии, и по хирургии, и по гинекологии. Да, то есть это действительно как бы, актуальные темы, с которыми пациенты встречаются, так сказать, ну, постоянно, я имею в виду, да, и здесь, конечно... Очень важно вовремя вам отвечать на них. Вы всегда знаете о том, что вы можете ко мне обратиться сюда в личку, ВКонтакте, в Инстаграме или в Телеграме, или написать на мой личный электронный адрес, вот, или позвонить моей помощнице Ольге. Вот, всегда получить информацию, всегда приехать ко мне на консультацию, при необходимости сразу остаться на оперативное вмешательство Если нужно какие-то обследования сделать, вы всегда их можете сделать все у нас в клинике, проблем никаких нет и очень быстро. Поэтому, если вам нравится экономить свое время, то есть вы можете это сделать сделать все у нас, вот, и сразу получить хирургическую помощь. То есть, как правило, средние сроки госпитализации у нас от 1 до 3 дней. Напоминаю о том, что нужно всегда планировать, что после операции 7 дней надо пробыть в Москве, если вы иногородний пациент, на 7 сутки контрольный осмотр, и на 8 день, как правило, вы можете улетать домой. Вот, то есть, приезжают со всего мира, со всей нашей страны, большой бояться этого не надо, мы, мы, мы находимся в центре города, у нас огромное количество разных гостиниц, разного уровня, от дешевых до дорогих, рядом всегда можете остановиться, родственники ваши могут э, побыть рядом, то есть проблем тут никаких нет, бояться не надо, э, вот как бы мы к вашим услугам всегда, я... Готов ответить на все любые вопросы Очень интересно узнать ваше мнение о женщине-хирургии У нас в больнице их много, можно ли им довериться или нет Сейчас, вернее, раньше их было мало, сейчас много Женщины такие же люди, как и мужчины Где-то добрее, где-то умнее, да? где-то более ловкие Чтобы у вас понимание было, вот, так сказать, женщины-хирурги прекрасные и хорошие хирурги, доверяться нужно и можно им. Просто речь идет, если там, ну, о какой-то супер суперэкспертной большой хирургии, тяжелой хирургии, да, где женщинам там может быть физически это сложно, да, и все-таки женщина, как правило, она и детьми занимается, семьей, это ее там отвлекает определенным образом, а хирургии все-таки это та специальность, в которой нужно быть загружен с головой. Но если взять, условно говоря, ответственного человека, женщину, у которой есть семье и мужика, хирурга, который бухает, извините за вульгарность, да, то я бы лучше пошел к женщине, у которой есть свои ответственности перед семьей и перед э, пациентами, чем доверяться пьющему человеку, а мы знаем, что особенно в малых больницах, в районах, и в регионах, понятно, что мужчины и хирурги пьют не от сладкой жизни, но просто я привожу пример, что я бы лично пошел бы к женщине, да, поэтому здесь проблем не вижу никаких абсолютно, вот, никаких Гендерные признаки, так сказать, принципы разделения специальности в моем понимании нет, вот, и у нас в клинике работает много женщин всевозможных, да, которые тоже хорошо работают руками, оперируют, поэтому это, это, это все выкиньте из своей головы, да, все зависит от специалиста как он работает, как оперируется, как относится к своей специальности, к пациентам, насколько у него хорошие, ловкие руки, да, так сказать, это очень все важно. Есть еще вопросы у нас. Проверили щитовидную железу, при сканировании показала холодные очаги, при биопсии на, нормально, ТТГ в норме, стоит оперировать или нет? Нет, в такой ситуации можно... На... Наблюдать. Вот хорошо, что биопсию сделали, это очень в данной ситуации важно. 27 июня была операция по удалению миом и эндометриоидных кист лапароскопии. После операции гормоны не пила. Вот. А мы после оперативных вмешательств при миоме матки гормоны не назначаем. Если эндометриоидная киста была небольшого размера, да, или она так сказать, одиночная была и никакого больше эндометриоза нет, то тоже никакой гормональной терапии не показано в данной ситуации. Поэтому ничего страшного вы не сделали и не надо гормоны в данной ситуации принимать. Так, что у нас еще в Инстаграме появилось? Благодарим вас за прямой эфир. Очень приятно вас слушать. Спасибо вам, вы очень хороший слушатель и очень активно сказать, себя ведете во время прямого эфира. Операбель ли инфильтративный плоскоклеточный рак шейки матки? Значит, все зависит от стадии. Если а, эта опухоль не выходит за пределы шейки, не поражает параметрии тела матки, мочеточники и а, влагалище то в этой ситуации все можно удалить убрать. И я это делаю лапароскопически. Вы можете свое МРТ малого с контрастом выслать на мой личный электронный адрес. Пучковка, кв собака МЛРУ. Указать возраст, жалобы и обязательно гистологические исследование. Я вам там Развернутый ответ, можно ли в данной ситуации чем-то вам помочь или нет. Спасибо, спасибо вам за то, что вы спасаете людей. Низкий вам поклон. Спасибо за теплые слова. Гиперплазию вставили пять лет назад, сделала в этом году, говорят, на УЗИ нет. Что делать, кому верить? А, ну, как бы это, если сейчас ее нет, то это здорово и хорошо. Пять лет назад, может быть, это было просто увеличение слизистой матки, которая носит функциональный характер, и со следующими месячными это все ушло в данной ситуации. Если у вас есть какие-то сейчас сомнения, сделайте УЗИ в другом месте. Но сделать УЗИ надо обязательно на 5 седьмой день цикла. Может быть, прошлый УЗИ у вас было сделано в другую фазу цикла, да, и там была увеличенная слизистая физиологические, которые оценили как гиперплазию. Так что такие дела. Вы мне пишите по размеру опухоли, пришлите мне все-таки МРТ свое полное описание, да, и я вам дам развернутый ответ. Ну что, я предлагаю закончить прямой эфир, мы очень хорошо с вами поработали, час целый отвечал я на вопросы, огромное количество их было, вот, я очень рад, что вы со мной всегда в выходные дни участвуете, и вот, и я... Всегда желаю вам все-таки здоровья, несмотря на то, что вы общаетесь с врачом. Да, я желаю вам позитивного настроения, хороший взгляд на мир, на окружающих своих. Всегда не забывайте им помогать. И К вам помощь придет неожиданно, даже не знаете, с какой стороны. Вот. И будьте терпимее к людям, любите мир, который окружает вас, да, и все в вашей жизни будет хорошо. До новых встреч. Искренне вас, ваш профессор. Пучков. Пишите мне сюда в личку в Инстаграм, в Телеграм в, в Вконтакте на мой личный электронный адрес Пучков Кв. Собака, звоните по телефону восемь, девять, восемь, пять, двести, двадцать, два, восемьдесят, семь, девять, двести, двадцать, два, Я обязательно отвечу вам и помогу. Ваш профессор Пучков. До новых встреч.